Всем привет, с вами Данил Яценко, я объявляю набор в клан Iron Wolf на новый сезон, клан пойдет в топ 100, а может быть даже и выше, в топ 75, как вы будете бить рейтинг, так клан и войдет. Все зависит от вас, ребята, да. Казны, скорее всего, не будет в клане, потому что у меня нет голосов, чтобы класть в казну, но если будут спонсоры, то тогда казна будет, конечно же, спонсорка стоит 50 голосов, да. Ниже смысла, спонсорку делать нет смысла, да, потому что... Ну, вы там быстро очень разберете рубины и все. А 50 голосов это тоже и то мало, да. То есть здесь будет всего 140 рубинов в казне. Если будет спонсоры, тогда медаль будет, будет 2 рубина, да, скорее всего. А, Насчет спонсора пишите мне в личку, да. <coughs> Клан находится у меня на фейке, ребята. Клан точно войдет в топ-100, потому что здесь я буду играть с трех страниц аж три человека заказали у меня рубиновую лигу и я ее буду брать на одному уже начал видите но ему я беру бесплатно потому что мой фотошопер как бы у меня работает платно этот человек в паблике делает аватарки там в группе тоже Ой, в группе паблики одно и то же ну на канале да мне, мне делает аватарки вот это он в принципе сделал мне тут аватарочку такую тоже он написал мне шрифт. Просто я не очень хороший фотошопер, короче. И он мне делает, короче. Ну, он делает платно, поэтому я решил ему брать Рубиновую лигу, как бы бесплатно, типа, чтобы не платить ему, короче. Да, как-то так. Ну, еще два тела заказали у меня Рубиновую лигу, и им я возьму, конечно, же платно, да, Рубиновую лигу. Играть я буду с трех страниц, как я уже говорил. И здесь я один набью где-то 40-50 тысяч рейтинга. Да. Также, возможно, даже еще люди пойдут ко мне в клан, в котором я буду бить Рубиновую лигу. Тоже можете заказывать ребята. Рубиновая лига стоит. Ну, по-разному стоит, короче, от арсенала зависит от, от вашего, короче, аккаунта зависит полностью. Ну а также от именно ранга зависит. С какого ранга буду бить рубиновую лигу вам. То есть, если вообще брать там с первого ранга рубиновую лигу, то там вообще цена будет низкая. Но если брать вообще полностью рубиновую лигу, тогда будет цена вообще огромная. Косар, там полтора косаря может доходить это. И зависит еще от арсенала, в принципе, от шапора, от команды, всего вообще зависит, ребята. Поэтому цена вообще договорная, по идее. Но есть цена у меня, в принципе, в паблике, я тут запись делал какую-то там один раз. То есть можете поискать. Я вам сейчас, в принципе, даже растолкую эту запись. Вот, я взял чуваку, Рубиновую лигу. Я, ребята, единственный, кто взял 4 Рубиновые лиги. Наверное, скорее всего, единственные, потому что... Я взял два раза, два раза Рубиновую лигу одному и тому чуваку, плюс взял еще у себя Рубиновую лигу два раза. Поэтому, наверное, скорее всего, я единственный, кто взял 4 рубиновые лиги. Как-то так. Где-то здесь я делал запись какую-то. Ну, это, в принципе, я еще раз ее выложу, запись эту. Ладно, потом еще раз я выложу запись. А, вот, вот, ребята, я, скорее всего, даже ее сейчас вот выше подниму немножко, чтобы все видели. Ну, это я сделаю сейчас уже не на видео, а так. Вот, начиная с 20-го ранга, заканчивая с 3-м рангом, цена за поднятие 1, 1 ранга 50 рублей, да. Но может быть и больше, зависит от, арс от арсенала от вашего, то есть доходить может цена до 150 рублей. Если вы совсем арсенал уборки, нубский, там шапок нет никаких, то это уже выше будет цена, конечно же. А с 3-го ранга по 2 ранга тоже 100 рублей цена, ну, может быть даже выше. И так далее, короче. Думаю, тут все понятно, да. Ну, это такая цена. Наверное, скорее всего, будет стабильная у меня. Да. Э -э Насчет что еще хотел сказать? Насчет плана, по-моему, все. Да, вступить можете. От 50 тысяч рейтинга, в принципе, ниже нет смысла делать. Ну, ниже это уже тупо вообще получается. Потому что у меня клан как бы, без состава сейчас, как бы, без знамени, без всего. Поэтому люди, думают, задроты, скорее всего, не вступят ко мне в клан. Начнем пока что с нубов. Состав мы будем с нубов начинает собирать. Потом, кто будет мало битрейдинг, тогда будут заменять на задротов там, и так далее. Ну, в общем-то, топ-100 точно заберем, ребята. Поэтому вступайте ко мне в клан. Можете писать мне на фейк, на основу по поводу клана. Я все прочитаю сообщения, всем отвечу. Короче, всех приглашу, кого нужно. Вот, может, даже сейчас так вот. А, нет, я же, ребят, забыл сказать, то что я буду бить рейтинг на основе скорее всего, в других кланах, я снова не пойду в клан свой, я буду бить в другом клане рейтинг, потому что мне нет смысла бить на основе рейтинг в своем клане, да. Потому что казны, казны не будет, там, скорее всего, да, вот как-то так. Так, что еще, ребят, хотел сказать, в принципе, вам? Ну, насчет обновы, да, давайте поговорим насчет обновы немножко. Обнова, в принципе, ну, нормально, нормально обнова, то, что Ухудшили вакуумку. Это плохо, конечно же, но ничего не поделается с этим. Нужно будет внимательнее следить за игрой, ребята. Вот эти две вещи, которые очень будут, будут бесить просто-напросто игроков многих. Зазем будет бесить, бесить игроков. Что еще? Скрытый охранник тоже. В конце боя особенно будет бесить. В конце боя тащишь, тащишь бой. Случайно встал, а там охранник невидимый. И ты просрал весь бой из-за этого охранника да надо будет запоминать где я ставил охранник противник как-то так короче а насчет карт ребята карты в принципе нормальные но ну, они небольшие не маленькие как бы средней карты если раньше делали совсем огромные карты как бы то это полный бред ну надо потратить два ранца чтобы долететь до предметного места через пол карты надо лететь двумя ранцами короче это же полный бред ребята ну сейчас они одумались, видимо, карту сделали меньше намного. Штучное оружие. Ну тоже нормальные, там липучие мины, бураны тоже будем пользоваться. Гвоздевые нахер никому не нужны. Гвоздевые пончики, скорее всего, не нужны. перверки этим нахер кому нужны, они а эти. Но эти, может быть, тоже буду пользоваться иногда. И не может быть, когда-нибудь там не то. Я пользуюсь, ребята, очень мало этим штучным оружием. Вот эта штучка хорошая очень. Мастер-ключ. но она была и так раньше, по-моему, да. В принципе, все нормально, ребят. То, что вакуумку ухудшили, это плохо, да, конечно. Это очень плохо. Кто-то писал, то, что еще агробины ухудшили, но нет, я проверял, не ухудшили. Хотя, может, я плохо проверял просто. Давайте просто проверим, в принципе. Давайте, допустим, я стану какой-то вот сюда. Надо поставить от такого, который не носорог, ребят, а не носорог. То есть, допустим, поставлю этого персонажа. Ух, -мо, лагает у меня. Чем так лагает, Я чё то в шоке немножко на самом деле. Так, вот ставлю сюда персонажа своего. Да, ребят, подлагивает немножко у меня. Ну это ладно. Без понятия почему. Пускай И смотрим, как у нас полетит дракончик. Да, смотрите, лагает. Ну, ладно. Не ожидал, не ожидал. Берем биту. Все нормально. Ничего не ухудшили, ребята. Только вакуумку ухудшили. Гравина работает хорошо, стабильно. Поэтому нехер писать такое. Надо сначала проверить, а потом писать. Ну, в принципе, это все, наверное, доста хотел сказать. Еще по поводу шапки новой. Э, за топ. Шапка неплохая, ребята, но есть шапки покруче, по крайней мере, этой шапки. Спортивный кепер. Кепер. Добротный у меня. Попался мне, потому что я не взял даже топ-стон. Ну, хоть добротный, то ладно. Можно будет побегать там. Защита от огня, урон от огня, шансов урота, бронебойность. Неплохая шапочка, неплохая. Но есть и, и получше шапки, ребята. В принципе, я буду бегать в ней. Мне нравится, в принципе. Неплохая шапка. Мне вообще обязательно в чем ходить, ребята. Я вообще и так всех нагибаю почти, что у меня статистика... Наверное, 80% побед у меня. Проигрываю я по своей тупости лишь. А так, в принципе, я всю физику, всю игру знаю наизусть, в принципе, на один из лучших игроков в форме, Ну как? Да. Потому что у меня больше всего побед. Я беру рубину лигу 4 раза зависимости с рейтинга всем. В принципе. В стримах я наблюдаю, да. А так вот без видео я вообще идеально играю. Слить у меня могут немногие, короче. Как-то так. Ну что ж, все. Наверное, я все сказал, то, что хотел сказать. Всем пока. До новых... А, насчет вормикса с нуля еще, ребята. Вормикс с нуля. Да и вообще другие видосы у меня не выходили никакие. Потому что я был занят, у меня были дела свои, короче. Я проводил стримы, когда мог проводить их. Вот, у меня видосы не выходили обычные там. По вормиксу вот я тут... Неделю назад не выпускал видео. тут-тут вот, Я сегодня выпустил видео. Закончился проект, старый Вормик закончился у меня. И видосы будут выходить чаще, ребята. Обычные видосы. Вормикс с нуля, там всякие другие игры. Будут выходить чаще немножко. У меня появилось время свободное теперь много. Буду задротить, видосы писать и так далее. Короче. Ну, вроде все сказал, то что хотел сказать вам. Всем пока, короче.